Там не ушел? Ну, не ушел. Тут цель ну, проблела, что-то надо. Вот. Смотри, что не так ему. Вот, ну, что вот так остается. А ты разворачиваешься. Вот три вопроса. А теперь смотрю на вот, вот оно движение. Так. То есть потом на носочках. Вот, плечо не уходит. Поставил и все. И движения нет. А здесь начинает движение идти. Плечо ушло. И вот теперь уже сюда. Сюда. И сюда. Да? Вот я прошу, чтобы мы останавливались. Мы останавливаем и не пропускаем. Самое главное плечо еще получается, ну, вот видишь, ну давай двигайся дальше. Хорошо? Давай, Раз на раз. Мальчат ногу убрал. Да. Смена? Нет, смена, теперь ты его. Редактор субтитров а